Остановите время, я сойду, останцы уставшие и помяты. Вы спросите, в каком это году Конечно же, в родных семидесятых Все заберите, смотьте телефон И интернет навеки отключите Хочу вернуться в этот дивный сон Где доброте учила всех учителей. Иди там, где бочках класс где хлеб женой жаной и спички по копейке И озорной наш самый лучший класс Едет зазорно было дело греки Остановите, время я сойду уставший здесь от всяких технологий И по России из прошлого пойду Моча в России Свои босые ноги Остановите время хоть на миг Я на поезд жизни опознаю Вы слышите души истошный крик Я в будущее ехать не желаю Я будущее ехать не желаю Остановите время хоть на миг Я на поле и жизнь опоздаю Вы слышите души источный крик Я будущее ехать не желаю Остановите время хоть на миг